А Всем здарова, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте опять Андрюки и у нас опять Наконец-таки трэш все-таки вчера. Тпшка вернула. А сундуки Это не может не радовать Реально сундуков дофигища Вот посмотрите 221, 30 и 185к Ну Это наверное даже еще не все Потому что все не вернули Не вернули там лапки Вернули кстати снайки. В итоге ему пришлось Вернули 47 тысяч снэков и вот реально, что с ними делать? Вот они их вернули, да, можно было бы каким-то другим ресурсом вернуть, не знаю. Он уже посливал пыльцу. А... Так, где там наши снайки? В итоге он просто их взял и вот так вот продал на кгшке На пол полляма КГшек а... продал снайки эти, ну, потому что их реально некуда девать. И нет возможности их забрать. Но это очень печально. А вот такие вот эссенции. Они не вернули, насколько я понял, сейчас я точно прочитаю, как он мне написал. Печенье вернули 47 500, ну то есть он все слил. А склянки, лапки они не вернули. А, в общем, вот так вот. Ну хотя бы вернули самое основное, вернули вот эти вот а, сундучки. Их реально немало. Ну по сути, если на героя где-то брать даже 10к, на 18-20 героев это... Нормальное количество, то есть этого хватает. Ну, плюс вот эти красные, но красных надо намного меньше. Самые расходники это вот именно э, камни пламени. Вот, Но все-таки вернули хоть что-то, хоть части. это не может не радовать, что они исправляются. Ну, конечно, э, прошло немало так, целый месяц э, по плюхам, ну это тоже печально. А, в общем, многие ребята с вас просили... Э, Заснять вам, показать суперпатов, Думаю, зайду а, здесь, засниму, отдельно покажу. А, здесь они все уже давным-давно на максималке и китсу, и прочее. Андрюха никак не остановится суперпатами, Самое печальное у него вот здесь. Как и у всех, наверное, донатов на АС-сервере. Это нету обычных героев. Но это, в принципе, временное явление. Думаю, скоро это все починят, поправят, потому что они хотят бабла. Не знаю, почему на Айсе до сих пор этого нету, но... Ну, это печалька. А, в общем, поехали. У нас сегодня я решил... Он точно так же, как и я. не фармит многие локации. Я решил сегодня побегать, потестировать. Дальше пройти, потестировать его героев на запределе. У него, конечно, не адский режим, но... Хочется туда дойти и посмотреть, как жена, если все-таки это все будет, так, а, Барт, блин, не знаю, Мэри брать, не брать, не, не будем Мэри брать, так, Фен, Вараджая возьмем, Зефира, оккультиста. Рейку, Землеройка, не знаю, есть смысл от Землеройки, есть смысл, и туда возьмем Фрэнка с собой, возьмем такой состав, в общем, поехали эксперт вот так вот это у нас эксперт режим возьмем нашего нового героя так сюда и закинем баражея, фрейку давайте вот так вот сделаем и хочу поставить сюда еще вот так вот то есть вот такой вот состав поехали посмотрим что с этого получится блокировки у нас реально дофигище будет смотрите первый начинающий этаж Сразу же, моментально, просто тупо моментально. Зефиры и прочее. Ну, точно так же, как и меня. При хорошей силе у вас... Вот ну, смотрите, неплохо. Сразу же блокировочки идут. Все как, все как должно быть. Спектры работают. Здесь 15-е скиллы. Максимальные прокачки на героях. Мне интересно посмотреть на мастера рун вместе с альфа-самцом, как они будут работать. У нас никто не слился. Так, что мы будем? получать, уменьшает. Давайте крит. Будем добавлять. Так, бардик есть. Поехали через барда. Попробуем через бардика. Так, отлично. Так, Добавим. Я буду всех подряд. Я хочу именно затестировать, посмотреть эту связочку. Плюс божество еще блокирует. То есть у нас получается очень обалденная тима. Ну, не знаю, можно было бы, наверное, сюда еще землеройку добавить а, в эту тиму. Сейчас я вам постараюсь показать. Так, у нас здесь идет забор энергии, плюс... Так, где там он? Плюс парализует на 4 секунды. Здесь у нас идет... Правда, здесь меньше целей. Ну, хотя всех враж... вражеских здесь дебаф идет и накидывает молчание. Тоже классно. Плюс у нас божество дает где там где там где там где там уменьшает крит шанс и обезоруживает то есть цель не может атаковать то есть таким вот образом у нас получается плюс еще на героях некоторых есть спектр у нас получается очень офигенная блокировка можно конечно даже ремки поставить но ремки давайте через зефира попробуем а ринки опасно немножко ставить, потому что они дают дамаг дополнительный, а здесь героев с отражалками много и герой очень зачастую быстро сливаются. Вот посмотрите, просто налегке все разлетаются. Ну конечно на такой силе одни зефиры, блин, в этом, это начальный лавел еще только. Ну, я не знаю, это, наверное, идеальный состав. Фрейя дамажит ворожей для отхила, но можно, конечно, Фрейю можно и убрать, поставить сюда Барда. Ой, говорю, Барда, Лисицу для заморозки дополнительно, как вариант. Но Фрея дамага нормально наносит, она быстро убивает. Но Лисица будет замораживать, в принципе, тоже как вариант. Очень даже неплохой. Попробуем уберем Фрейю, Попробуем без Фрей. То есть у нас получается офигенная тима по блочке. Землеройка я не знаю. Землеройка такое знаете зачастую сливается очень быстро. А, так тут ремка стоит отлично. Я даже как видите суперпэтом не ставил. Давайте уберем Фрейю, Ставим вот так вот и поменяем их местами. Так, лис. Я хочу именно там, где есть зефиры. Смотрим. Сразу же заморозочка, блокировочка идет. Я считаю, это вообще отличная тема. То есть реально такой темой можно бегать. Здесь себя альфа-самец реально показывает очень круто. Оккультист а против. Посмотрите, что, что они творят. Просто песня. Это конечно не адский Еще и левел До адского мы дойдем О, нифига себе, посмотрите, какая пачка Нормально нас так приглушили Что, лис слился? Не, живой живой еще лис Так, у нас остался Барт Вот это самое интересное а У Андрюхи, у героев Мало точности то есть, видно сразу, что там они месуют, Они по нём не попадают. Вот он, неубиваемый, ребят, Бард. Сейчас попробуем. Такой вариант. Многие спрашивали, как Барда убивать. Вот вам, пожалуйста, Тима. 6 героев топовых. Если у вас нету точности и спектр не активируется, вот вам Барда, вам никак не слить. Хотя, в принципе, здесь из-за титула да э, Дофигище просто точности по сравнению да там с обычными героями аккаунтами ну стандартной прокачкой все равно этого мало сейчас здесь затестим спектр по-моему у него на франке сейчас глянем есть или нету Но реально франк со спектром это имба вообще не вариант мы Франка, по-моему, поставили. Сейчас посмотрим. Да, где там фрэнк нет домохрания стоит Но нафиг мы на нем сейчас не надо да да да, да персик сделать персик. Ну смотрите, 6, 6 тупо героев ни хрена сделать не могут. Против какого-то барда они сейчас. Хотя там на нем на нем этот. Так, смотрим. Нифига себе. Это что за жесткий такой бард? Жесть, там даже. На спектр, нам даже спектр не помогает, ребят. Ну как бы помогает, но. Мы не особо пробиваем. Надо еще кого-то ставить. Жестко. Надо фрейм пробовать. Не, все-таки ушатали. Вот, видите? Вот, вот, вот кто на сегодня имба. Он убивает самого жесткого героя. Это причем это, ребята? Это был только начальный левел только что. Так, у нас герои, конечно, собраны вообще охрененно. Мы их вообще не проверяли кто с чем. Так, -с. Поехали дальше. Ну вот это реально кайф. Вот эта блокировка от всех сразу. Это просто топчик, честно скажу. Вот реально на атаке фортов, кто играет, и ребята говорят, вот бард, бард. А, таким вот вариантом его сливать можно. То есть делаете такую тему и без проблем сливаете. Mm -hmm. Опять? Опять та же самая ситуация? Нет, тут бард вроде попроще, вроде слили. Поверим. Да, тут, тут простой Барт. Ну, здесь полностью вся. Еще, конечно, можно было бы сюда Стана подкинуть, взять того же самого Дрейка, как вариант, вместо Ворожая, чтобы он еще дополнительно станил со станом здесь вообще был бы кайф я думаю, вообще ничего не надо было бы, Ворожай, наверное, здесь ну, хотя здесь нужен Ворожай, потому что надо подхиливать этот Ржалок смотрите, наполовину просел Альфа-Самец, либо ставить подашки все. Ремка плюс подашка и рассчитывать на то, что твои герои первым, вот смотрите Алис уже слился а, у нас не только лис уже слился, у нас еще кто-то слился. У нас уже двое слилось. Вот так вот мастера, видите, его блокнули тоже. Ну, то есть, ворожай однозначно здесь нужен. И причем ремочный, чтобы молчанку снимать сразу. Не все так просто, даже на такой силе. Но, я вам скажу так, мы фигачим топовые пачки. С зефирами и прочим. То есть мы самые такие сильные пачки проходим, что говорит о том, что реально такая сборка героев будет тащить. Но опять же, здесь половина донатных героев. У всех они есть, но у некоторых без донатов частично уже эти герои есть. Такс. Еще можно подобрать по кулдауну потом все герои, чтобы включались, допустим, включился Лиз, там другую ремочку подобрали, включился Мастер Рун, ну то есть такого плана. По кулдауну если все подобрать, то я думаю можно сделать так, что герои нифига сделать вам не смогут. Это надо сидеть дротить, задростывать. думаю многим оно нафиг не надо, эти подборы они и так проходят. Я вам показывал тактику, которая работает. Меньше героев ставишь изначально, и тем будет у тебя попроще пачки попадаться. Ну, просто изи, смотрите, разбираются все пачки просто налегке. конечно, единственное, что здесь мешает, это смотр. Смотр очень жестко дамажит. И ничего от этого не спасет. Все, у нас слили кого-то, да? Лисицу слили уже. А этого слили. Так, давайте, короче. Ускоримся немножко. Ну, по крайней мере, мы проходим сейчас без Дополнительных ресов. Ну а тут все. Тут мы попали в парсак, короче. Придется делать дополнительный рез. Походу. И на Айси прикольно то, что вы не можете здесь пропустить за рекламу. Так, вышли. Соберем Андрюхи. Недостающего. Скитальца. так, поехали видите, да, все равно чем больше силы, тем сложнее потом, так, поехали опять ну, фуловой темой попроще но, блин, отражалки дамажат они тоже, так я вам скажу не кисло здесь надо немножко по-другому пересобрать смотри, нифига себе все равно, короче, мы попали ребята с вами в просак, смотрите, что они творят Жесть какая-то вообще. Насколько усиление привязано реально к силе пачки. И силе вашего аккаунта. Жесть. Я просто в шоке. Давайте домажьте уже их. Хватит сливаться сливаны. Я смотрю, очень много миссов. Это то, о чем я говорил. Но ну, мы суперпатов здесь особо не подбирали. На героях должна быть точность. Вот опять Барт. Барт, которого реально сложно слить. Хоть у нас Элис есть, все уже блокируют. По чуть-чуть он, видно, проседает. Но это очень медленно. Здесь у нас недомогание. Посмотрите, мы только на пол клетки его пробили. Но таким вариантом тоже почему и нет. И без спектра сливаем. Но очень медленно, со спектром намного быстрее все. Ну, в общем, здесь... Здесь вам однозначно нужен Фрэнк. Как видите, 6 топовых героев они нифига сделать не могут. Просто никак. пробуем он сразу на фул отхилился Сейчас он нашего франка еще работает от сто процентов работает. давай франк илься все вот так вот ребята трэш не все так, короче, просто, как кажется. Это HG, тут нечему уже удивляться. Не буду я тратить самики. А, в общем, вариант проходить я уже дойду даже таким составом, который у нас есть. Чисто блокируя его. Такс. Можно сделать даже так. У него, по-моему, здесь... этот со спектром. Для дамага поставим еще вот так сейчас попробуем ну вряд ли Барт будет бить сейчас его скорее всего заблокируют он не сможет ударить активировать спектр на зефире в общем надо ставить пачку которая у нас была и вот так вот чисто по чуть-чуть по чуть-чуть медленно верно сливать как видите даже Фрэнк Иногда не спасает. А, то есть там надо еще хороший питомец с отхилом, потому что он может сливаться. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Такая тема, в принципе, мне понравилась. Но, как видите, из-за усиления тоже не все так просто. Всем удачи, всем пока.